Всем привет, с вами Кесути, я представляю вашему вниманию обзор на немецкий тяжелый танк времен Второй мировой войны, Панцер 6, Тигр 1. Впервые танки Тигр пошли в бой 29 августа 1942 -го года у станции МГА под Ленинградом. Общее количество выпущенных машин 1354 единиц. Итак, после нападения Третьего Рейха на Советский Союз, немецким военным стала очевидна необходимость качественного усиления танкового парка Вермахта. Немецкий средний танк, Панцер 4 сильно уступал основным характеристикам советскому среднему танку. А аналога тяжелого танка КВ-1 в танковых войсках Вермахта не было совсем. Так что же из себя представляет эта грозная машина в нашей игре? Начнем, конечно, с прокачки модулей. В первую очередь я бы советовал прокачивать огневую мощь и защищенность. Жаль, что среди модулей Тигра-1 нет бронебойно-подкалиберного снаряда с вольфрамовым сердечником. Панцир-гренадер-40. Зато на этом танке установлена 88-мм пушка КВК-36Л-56. Даже простой бронебойный снаряд способен доставить много хлопот таким исполинам, как ИС-1, КВ-2. Пробития в целом хватает, хотя и нужно подъезжать немного поближе. Лобовое бронирование у нас 102 мм. И чтобы получить более полное представление о поведении этого танка в игре War Thunder, представляю ваше внимание несколько сюжетов из боев. Итак, взяв танк тигр 1, естественно желание, поскольку он тяжелый, взять и продавить фланг. Но нельзя опрометчиво бросаться на противника, хотя к этому моменту у меня уже три фрага, но самое сложное впереди. Итак, взяв точку, мы становимся на ее оборону. И мне под прицел выкатывается вражеский тяжелый танк ИС-1. Обратите внимание на то, как у меня стоит танк. Выстрел от ИСа-1 не нанес мне никаких повреждений. Однако и мои снаряды не достигают успеха. В пробитии ИСа. Если честно, по ходу боя я даже растерялся. ИС-1, тяжелый советский танк, тяжело пробить. Что же делать? Как защищаться от его снарядов я уже понял. Тигр-1 стоит у меня ромбом. Однако и я не могу нанести ему каких-либо повреждений. Пытаюсь выцелить слабые места. По маркеру видно, что он загорается зеленым, где-то в районе стыка башни и корпуса. Стреляю туда и все безрезультатно. От отчаяния Переключаясь на кумулятивный боеприпас, у него пробитие меньше, но чем черт не шутит. Скорострельность нашего орудия примерно 1 выстрел в 10 секунд. И я продолжаю искать слабое место на корпусе ИС-1. Пока я расстреливал вражеский ИС-1, мне под прицел выезжает еще один вражеский танк Т-34. Один выстрел и игрок в ангаре. Итак, надо заканчивать эту танковую дуэль с ИСом 1 еще один выстрел на удачу тоже не приносит никаких результатов. Нащупывание слабого места на корпусе ИС-1 привело меня к мысли, что я еще не пробовал пробить нижнюю бронеплиту. Хотя в лобовой проекции у ИС-1 120 мм брони, именно нижний броневой лист удобно пробивать с той точки зрения, что угол рационального наклона там меньше. Очередной выстрел и вот удача, я поджег ИС-1. Танк противника благополучно отправляется в ангар, а я наконец-то узнал слабое место в лобовой проекции танка ИС-1. Так с опытом приходит знание, куда нужно бить танком для их уничтожения. Тем временем очки захвата у противника тают на глазах, а я продолжаю держать ущелье, и противник не может пробиться к точке для ее захвата. Если бы у тигра один в наличии был бронебойно подкалиберный снаряд, это бы танковая дуэль закончилась намного раньше. Вражеский танкист тоже меня пытался уничтожить. Попав меня порядка 4-5 раз, как вы видите, мне он не нанес никаких существенных повреждений. Этот бой подходит к концу и наша роль долговременной огневой точки заканчивается. 7 фрагов. И победа в кармане. Однако давайте посмотрим, как себя Тигр 1 чувствует в более агрессивной манере игры. С самого начала боя решил сделать рывок к центральной точке на карте Карелия. Точку захватывают мои союзники, но я готовлюсь отражать нападение противника. И он, противник, не заставляет себя долго ждать. Появляется Т-34. Происходит выстрел, и я не ношу каких-либо серьезных повреждений. Сразу же за моим выстрелом следует ответный от т 34 и его снаряд от меня отскакивает. А все потому, что я встречаю противника ромбом. Спрятав свою уязвимую часть за камни, я подставляю под его выстрелы лобовую броневую плиту толщиной 100 мм. Выдержав два снаряда от т 34 85 он мне не наносит никаких критических повреждений. Заметьте, пожалуйста, что похожая пушка стоит на ИС-1. Там другое название, но я имел в виду бронепробиваемость этой пушки. Решил поехать вперед и сделать рывок до вражеской базы Респа. По дороге встретил Т-34, один выстрел и танкист в ангаре. Тигр не самый резвый танк в игре. А значит быстро с фланга на фланг мы переехать не сможем. Мощность двигателя 650 лошадиных сил на 57 тонн веса машины. Получается примерно 11,5 лошадиных сил на тонну. Не самый лучший результат в игре. Исходя из вышеописанных характеристик, нам необходимо тщательно выбирать направление своего продвижения. Тигр-1 относительно медлительный, но хорошо вооружен и хорошо бронирован. Исходя из своих характеристик, мы в принципе способны сдержать наступление противника. Однако и более агрессивно мы способны сыграть. Но нам для этого потребуется поддержка союзников. Тигр-1 не так универсален, как тот же самый ИС-1. Наша роль в бою это уничтожение противника с большого расстояния. Бросок до следующего рубежа и снова уничтожение противника с больших расстояний. Следует избегать лобового соприкосновения со средними танками противника, они способны завертеть вокруг нас карусель и уничтожить. За счет того, что у тигр один медленный поворот башни и довольно длительный перезаряд, вражеская СТ может рискнуть и подъехать на близкое расстояние. В процессе защиты точки на меня выкатывается вражеский ИС-1. Вспомнив опыт, приобретенный в прошлом бою, Выцеливаю нижнюю броневую плиту и произвожу выстрел. Вижу, что прошло пробитие и снова туда же выстрел. И теперь я с уверенностью могу сказать, что в нижнем броневой лист с 1 прошивается на раз-два. Так все-таки почему в одних случаях пробитие проходит, а в других нет? Хотя казалось бы, должно проходить. Давайте разберем конкретный случай. Против нас стоит Тигр-1. Я тоже нахожусь на Тигре первом, расстояние 100 метров. Угол, под которым я пытался пробить нижнюю бронеплиту равен 62. Как мы можем заметить на схеме, угол постановки нижней бронеплиты равен 27 градусов. Для расчетов нам нужен обратный угол этому. Он равен 63 градуса. Входим на специальный сайт для расчета относительной брони. Вводим первичный угол, это броневой лист. Под каким углом установлен на машине. Берем его из схемы бронирования. Вводим вторичный угол. Это горизонтальный угол. Берем его из прицела. И вводим толщину брони. Которую конечно мы знаем заранее. Нажимаем кнопку рассчитать. И у нас получается 129 мм приведенной брони. Посмотрев внимательно на характеристики своего снаряда. Я понимаю что с этого расстояния при таком угле я не пробью танк. Что в принципе и произошло. Но второй мой выстрел достиг успеха. Верхняя броневая плита стоит на танке под углом 82 градуса. Горизонтальный угол, под которым я стреляю по танку равен 71. Толщина брони 102. Расстояние 100 метров. Вводим параметры, нажимаем кнопку рассчитать и приведенная броня равна 108 миллиметров. И это уже под силу нашему орудию. Если вас заинтересовал сайт с расчетом относительной брони, ссылку на него я дам в описании к этому видео. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, обязательно комментируйте. Всем удачи, пока!